Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим такую проблемку. Нужно сделать отказ к заводским настройкам планшета Prestige Multipad 2 Pro 7.0 Делается это на самом деле очень просто. Для этого нужно нажать кнопку звук громкость плюс то есть это верхняя часть кнопки и Нажать кнопку питания. И держать кнопку питания до тех пор, пока не появится, не включится питание. Потом ее нужно отпустить. Но не отпускать кнопку звук плюс. Отпустить кнопку звука плюс следует только тогда, когда появилось меню. Вот оно появилось у нас. Так, дальше мы выбираем пункт wipe that factory reset и нажимаем на кнопку выбрать то есть питание так и здесь выбираем пункт есть «Yes, delete all user data все у нас происходит откат так здесь мы откатили и нажимаем reboot 6но no. так ну ладно в принципе мы заканчиваем ждать не будем когда он загрузится все конец